Прямее не бывает. Новые патриоты. Дэддис Слейвс. Они же рабы Дэдди против новых патриотов. Сегодня играют uh, Best of 3 шоу-матч. Первая карта это карта The Inferno. Естественно, на ней э, ребята разомнулся. На карте Тускан определяться, будет ли третья карта. И вот в случае, если третья карта будет, то на карте The Dust 2 решат, кто сильнее. Ножи остаются за новыми патриотами. В общем-то, право выбор за ними. И это, разумеется, стей. Быстренько по составам. Sunshine 1337, ю J D, Подорва и Crazy Alex за Дэдис Slaves. А, новые патриоты это. Хакуна Матата, Нефора, Кровь, КЗ и Юх. Вот такие вот красивые, хорошие, добрые никнеймы. Ну, разве что, наверное, конечно, никнейм Юх я бы немножко корректировал. Но да, это такое, ладно, вкусовщина. А, вот, кстати, кстати, хочу сказать, что если кто-то поставит э, нецензурный никнейм. В том числе, вот, вы понимаете, какие слова там могут быть. А, нехорошие, короче, никнеймы, да. Трансляция на этом как бы будет заканчиваться. Поэтому, игроки, многоуважаемые, следите. Следите за всем тем, что происходит. В противном случае я просто буду закрывать эти никнеймы и... И все. И все. Ну, пока что у нас начинается пистолетка. Она уже, в общем-то, в самом разгаре. 45 секунд уже прошло. Но деди Слейвс... По сути, выбрали вектор атаки на точку А, но в данный момент пока как-то вот э, нерешительно выглядит. Бомба-то бомба где? Бомба у Ю на руках. Сам Ю, в общем-то, находится на полторашке, и это, опять же, символ выхода на точку А, по сути. Но и в любой момент, возможно, оттяжка на банан, которая, кстати, сейчас и происходит. Хакуна Матата убивают на банане, и точка Б теряет своего опорного защитника. Кровь 666 минус Саншайн. Подорва уже находится, кстати говоря, непосредственно в рукаве. И ситуация 4 в 4. И атака полностью все-таки заходит. Нефора минус Ю. Очень долго действуют игроки команды Daddy Слейф. И в результате просто теряются все. Выйдя на точку! Какое попадание в пропрыгивающего Нефору? Просто берсфайр в голову. Вообще, замечательный хэдшот К сожалению, не минус, а просто попадание Ну и 4 минуса от Кровь 666 Извиняюсь за незнание, а что означает Слово Best of 3? А, ну, дословно, лучший из трех То есть, три карты И определяется, кто лучший Из этих трех карт Все, в принципе, достаточно просто То есть, Инферно, Тускан и Dust 2. Кто из uh, команд выиграет там больше карт? Размен гранатами произошел. Хакуна. Ооо! хакуна Матата делает один минус с гранаты. Далее поступает разменный минус. И три минуса от крови. JD 31 хп. Успевает забежать на кафель. По идее, здесь и должен погибать. Хаешка еще его достаточно неплохо греет. Ну и минус от Юха. 2-0. Всем, кто сейчас присоединился на трансляцию, дорогие мои друзья, приятного просмотра и хорошего вечерочка. Вот, а что касается best of, э, они бывают различные. Любой матч, по сути, когда э, Best of 1, например, да, это, соответственно, лучший из одной карты. Э, best of 2 лучший из двух карт. Best of 3 из 3, ну, best of 5 из 5, и, соответственно, как, как угодно дальше, да, можно из 7, из 10, там, и так далее. В общем, цифра, как правильно Радос сейчас, вижу, написал в чатике Это количество запланированных карт Но достаточно выиграть на одну больше, чем половина Ну, соответственно, в Best of 10, например, достаточно выиграть 6 карт а Остальные тогда уже играться не будут. Очередной экономический раунд от Деди Слейфа остается позади. Не будем его даже вспоминать. Там, в общем-то, и вспоминать особливо нечего, ни одного минуса атака не сделала. Но первый девайсный раунд уже готов начаться и таки начинается. Что как раз-таки, дорогие мои, и интересно. И вот ради чего как раз-таки мы здесь и собрались. Полноценные перестрелки, раскидки, стратегии, хитрые тактики и прочее-прочее. Все это доступно только на девайсных раундах. Ну, согласитесь, с пистолет Против автоматов Особо каких-то там тактик Ну, сложно увидеть Какие-то они будут фолтные, либо пуш какой-то, либо что-то еще Ну, кстати, парадоксально Но от новых патриотов до пуши мы видели А вот дедис Слейвс Которые, по сути, и так ничего не теряли Решили ничего не пушить Кровь, хорошая аркада на винт С двумя килами возвращается Игрок обороны в свой собственный сайт И у нас 5 в 3 Саншайн убегает Убегает Боже мой, какие же они душные <laughs> Какие же они душные Смотрите, поле... самая полезная снайперская винтовка в мире Тем временем Ю погибает от, рух... от, рух... от рук Юха а Джеди прячется становится еще более полезной снайперской винтовкой Наверное, за пользу этой АВП мог бы побороться, например, Медитатор в своих ранних матчах Который просто никогда никуда не выходил В результате Джейди успевает выстрелить перед смертью Хакуна мотат получает в по голове Но продолжает перестрелку с Саншайном Который в данный момент забит в своем собственном спауне О -о -о -о. Нифора неудачно решил прибежать к своему оппоненту Под флешечку красивый выход от крови И это третий минус от него в этом раунде А суммарно это четвертый для новых патриотов В общем, как мне кажется, зря так вот опять же Очень-очень-очень оседло а, играет коллектив Дэдди Слейбс. Ну, как-то... Я всегда говорю, был, есть, буду я останусь на всю свою жизнь а, приверженцем а, мобильной атаки. Я никогда не понимал вот это, когда мне мои тиммейты говорили, давай посидим там до минуты, а давай посидим до 10 секунд. Кому вообще хоть раз это какие-то профиты приносило? Ну, на длинной дистанции. Нефора. Вот просто легко и непринужденно делает. Эйс, дорогие друзья. Пять минусов от Нефоры. Пока я до него докрутил, уже правда раунд закончился. Я хотел включить Нефору. Хотел. Но если бы это была бы Counter-Strike Global Offensive, где одну кнопочку нажал и все переключилось, я бы показал вам. А в CS 1.6, как вы знаете, вручную надо все переключать. И увы, и ах. Ничегошеньки... Мы с вами из этого эйс не увидели. Видели только, как трупики игроков отлетали. Джейди со снайперской винтовки вышел на банан. И вот это уже полезное АВП, которое сделала энтрифраг, который отминусовала банан. То есть убила потенциальную аркаду. Ну, короче, молоточек. Вот сейчас Джейди сыграл грамотно и хорошо. Что мешало ему в предыдущем раунде сыграть э, хорошо? Ну, не знаю, что-то мешало определенно. А, может быть, помехи какие-то были. Помехи, я имею в виду. В радио, так сказать Шипело, шипело он, он, решил, он решил встать более закрыто 4 в 3 Атака в меньшинстве Ну и пока что как бы не, не сильно позиционно Здесь проясняется, что будет дальше Ну, по идее, надо точку А играть По идее Ну, конечно, никто не отменял Учитывая сделанный энтрифраг по КЗ на банане Никто не отменял выход на точку Б В любом случае туда перетянуться тоже можно Это, наверное, никогда ошибкой не будет ЖД в паре с Крейзи Алексом расстреливают Юха. Ну, и это очень много информации для игроков обороны. По сути, точку Б уже, наверное, можно было бы даже и оставить. А, но вот благодаря минусу от Нефора теперь точку Б лучше не оставлять. Кро кровь должен оставаться на этом споте, потому что, а, учитывая пробитую зелень, в любой момент может получиться смещение атаки на точку Б. Но в этот раз не получается И вроде бы как затошнили просто до ужаса Затошнили, задушнили И, короче, кровь стянулся на точку А Но уже, естественно, на которой поставлена бомба И ситуация для него крайне непроста Вроде бы 100 хп, вроде есть дефьюз киты Но три оппонента, это, блин, много Но удается забрать первого из них Подставляется Саншайн Есть стопроцентная информация по второму оппоненту ну спрейти, наверное, тут не самое грамотное решение. Ой-ой-ой, развал, то какой! А кровь! А -а -а -а! Стой! на соплях, JD все-таки попадает по оппоненту, теряет снайперскую винтовку, но это, повторюсь, на соплях. Этот раунд можно было и нечаянно, так сказать, проиграть. Вот буквально там несколько доль секунд и все. И уже никакой победы не было бы, потому что соперник с дефюз китами сел дефать, прям просто конкретно дефал на морозе. <с> ну, здорово сыграл Кровь. К сожалению для него, его тиммейты не сыграли так здорово. Например, Кейзет, на котором сделали энтрифраг. Как у Матата, который также без минус, по-моему, отдался. Чуть было, не было. Ну вот да, да. Чуть-чуть-чуть-чуть сейчас могло произойти то, что не произошло, к моему, наверное, величайшему сожалению. Это был бы очень яркий и очень запоминающийся моментец. Но не произошло и не произошло. Кто-то же должен тоже иногда выигрывать раунды, не только новые патриоты. Тем временем. Размен нефора на крейзи Алекса Считаю абсолютно, наверное, не очень Правильным разменом с точки зрения математики Смотрим на статистику крейзи Алекса Смотрим на статистику нефоры Все становится понятно Кейзет, находясь в ребрах, закрывает выход на точку А Пытаясь как бы сыграть В паре с uh, кровью который Находился очень далеко, ну, либо же находился в процессе перетяжки. Ой, под флешечку, хороший выход от Кейзета. Третий минус от него, ну, а дальше с разменом играет Кровь. 6-1, ну, как бы это, наверное, то, что должно было получиться на все действия игроков атаки. То есть, по сути, как они играли, вот на то и наиграли. А, минимальное количество раскидок, где-то просто на ноге попытки выйти. Ханза приветствую. То есть, тут такое, как бы... Как, как, как бы, опять же, если кто-то сейчас будет цепляться за слова, что типа, вот быстрая атака и не получается, быстрая атака это не значит просто ломанулись и все. Квадрокилл от Юха 6. Ше, э, ну, правильно, в принципе, да. 6-6-6, кровь 6.6.6, еще один минус и итого 7.1. А, что хотелось бы сказать? Что хотелось бы сказать? Да вот... Особо-то и сказать на самом деле нечего Просто так ломиться Атаки на какую-либо точку Как правило, приводит к тому, что Атака захлебывается, никуда не выйдет. То есть нужны гранаты, нужны Плотные слои смаков. Ну вот сейчас вы видите, да? Где атака? Где атака? А где все атакующие игроки? На втором меду сидят Юх, даблкил, подорва, погибает от крови Юх тоже погибает от товарища с никнеймом Ю. И там чуть ли на нож разве что не посадили. Джей ласт uh, игрок, находится сейчас на винте, забирает кровь. И делает вид, что убежал. Делает вид, что убежал и лучше бы убежал. Не вывез перестрелку с Нефорой. 8-1, первая половина за новыми патриотами, дорогие друзья. Но нужно разыграть еще 6 раундов, которые в теории могут остаться за командой Дедис Слейвс. Очень, конечно, хотелось бы Увидеть потную инферно И поэтому, наверное, нужно Когда будет играть? Кто будет играть в Дурахмон ТВ? Скажите, скажите, кто будет играть а, Если Узбекистан, то без понятия Это просто Самый часто распространенный такой Сам, А, сам когда я буду играть? Без понятия, вообще без понятия Когда кто-нибудь а, Когда, когда какой-нибудь паблик-сервер Пригласит меня Поиграть, так сказать. И вот в таком случае я обязательно зайду поиграть. Нефора и КЗ по минусу. Еще один, конечно, минус от команды Daddy Slaves тоже прогремел. Хакуну Матату убили. А вот теперь Крейзи Алекс забирает на миду Юха. КЗ. Слишком глубоко, по-моему, за Аркадин. Стоит так далеко уходить, тем более еще и в соло но кровь, минус Крэйзи Алекс Подорва, минус Нефора И следом минус кровь Кейзет в соло Вот вам, пожалуйста А вот вам, пожалуйста Ну, удается хотя бы с огромным трудом Это едва ли не рука-лицо получилось Но можно было действительно такое проиграть, кстати, сейчас 36 хп против 38 Практически равенство по лайфбарам Однако, конечно, позиционный перевес будет за игроком атаки Хочется этого команде Новые патриоты или нет И KZ при этом пока еще не понимает Что а, может быть установлена бомба на какой-либо из точек Учитывая, что там до конца раунда очень мало времени остается а, Выбрасывается калаш, подбирается эмка И, и в общем-то, Shift не прожимается Ну и поставленная бомба, по-моему, ну Это как бы просто называется расписался в том, что сидит в малых, ко... в малых песках, простите а просто, а куда еще мог поставить Подо что еще мог поставить бомбу Игрок, если поставил ее сюда Спрятаться в сайде Ну, это как бы глупо при клачевой ситуации С ковров ее было бы не видно С песков Ну, еще хоть как-то худо-бедно Ну, только большие пески Малые пески, библиотека И поэтому, ну, тут надо было выбирать И в целом, КЗ угадал Какую точку надо выбирать Перестрелял соперника И 9-1 Максим, приветствую. Саншайн, Подорва, по минусу кейс. Зет и Нефора тоже. О -о -о -о. Вот это отстригли только что. Подорва, э, подорве. Подорве голову только что отстригли. Ю. Ну, мне кажется, что новые патриоты приблизительно понимают, где может находиться оппонент. И за счет этого, что будет происходить сейчас? Будет Происходить удержание полторашки. И полторашка удержана. Минус от крови по игроку атаки. И это уже 10 раунд для игроков в обороны. Мне кажется, конечно, э, мало, наверное, раундов э, в обороне не бывает. Но я думаю, но я думаю, что команде деди Слейф во второй половине это будет играться попроще. Но вопрос, если они хоть какие-то раунды еще возьмут здесь. Так как если они просто в одну калитку отдадут первую половину, то там во второй половине уже возвращаться будет некогда. Юх промахивается со снайперской винтовки, а вот зато Джейди не промахивается с калаша. Замечательное попадание в голову на, на, дельный, а, на длинной дистанции. Ну, два минуса от крови. Джейди еще один фраг по кейзету. Саншайн минус нефора Кровь продолжает уничтожать соперников. Делает четыре минуса. Его забирает Джейди. И один на один с Хакуной Хакуно Матата И Хакуна Матата. Я даже, наверное, не буду ничего говорить по этой ситуации 10-2, потому что, ну, мне кажется Глупость этой ситуации просто вообще не неоценима Ее невозможно, понимаете ли, переоценить вот эту ситуацию да? То есть, ну, глупее сыграть в ситуации, когда твой соперник просто уже еле дышит и ты вместо того, чтобы адекватно Взять, сыграть э, Просто... Ладно, короче, все Крейзи а, Алекс Минус юг, кровь, тут же дает размены минус Саншайн, хороший шот Бонифоре Пока численное равенство, 3 в 3 Атака пытается э, Пробиться на второй мидл, пытается выйти из ямы Но одного из игроков находит Второй, вроде, опять же, дает размены Минус от Подорва и Хакуна Матата Ну, давай, дружбы, дружище, попрыгай еще Немножечко, это же так помогает Побеждать ну все, собственно, здесь бомба на точку Б уйдет Это железно И раунд проигран, это тоже железно Потому что даже диффузов банально нет И окей, если он где-то там найдет диффузы 60 хп, это все равно мало Вот это залепил с прострела Саншайну Смена девайса МК -ка выброшена, Калаш подобран. Ну, Подорово прекрасно понимает, откуда придет соперник. Это 100% очевидно, что это банан. И сейчас смотри просто в ухо. Да Хитрит. Какуну Матота пытается схитрить. А диффузов... А диффуза есть, он где-то диффуза нашел. А, -а, -а, -а! а, -а, -а! он где-то диффуза нашел. Что нахрен было? чуметь! Вот это 100% называется слитый раунд, о котором я только что говорил. Какой казус произошел. 11-2. Ну это как-то просто, я не знаю вообще. Я не знаю, что об этом сказать. А, Жозефина, приветствую вас. Какая же жесть, дорогие друзья. Ой, дорогие мои, вообще, что сейчас случилось? Как такое можно было отдать? На последней секунде победа Хакуна тут даже чат не верил. То есть я уж молчу про себя, я много иногда во что не верю, иногда оправданно, иногда нет. Но тут даже чат не верил, как бы что такое можно выиграть. И что юх делает? Тамир, приветствую вас. Приятного вам просмотра. И настроение с хорошего Хакуна Матата расстреливает Ю, но подорва его не отпускает из Люльки. Кей-З минус подорво. Алекс Ответный минус по Кейзету. И два игрока обороны ну, обречены удерживать не самый простой раунд. При том, что унифоры и девайса нет и его сбривает Джейди. Кровь последний. Кровь последний. Понимает, что это будет точка Б. Понимает, что да, к нему и в спину могут заходить. Но нет, выхода в спину здесь не будет. На самом деле все. Uh, предельно просто, и будет заход на спот Б. Один из игроков атаки отправляется прессинговать uh, кровь, это Джей Ди. Оу, оу. Ну, кстати, я бы на месте игроков атаки, наверное, не сильно бы вступал в перестрелки. Как-то это, на мой взгляд, здесь смысла лишено от слова «полностью». Ну и что, Саншайн один на один с кровью Ну, тут, конечно, позиционный перевес а, Помогает игроку атаки выиграть 11-3, но был бы сотый Знаете ли, вот был бы сотый Игрок обороны а, То, может быть, еще и выиграл бы Ну, короче, это круто 11-3, последний раунд Первой половины, дорогие мои друзья а, Матч идет при любых раскладах вещей На самом-то деле, может, даже и кто-то скажет Что в одну калитку, но круто Круто и хорошо идет ну, тем более, это первые, первая карта Ну, не забывайте, что кому-то надо разыграться да? Кто-то, может, там не размялся да? Хакуну Матата, вот, например, пока у ребят Была разминка, он АФК стоял Поэтому вот ему тоже, простительно, какие-то косяки В какой-то степени С другой стороны, я бы, конечно, сказал, что Ну, то, что он стоял АФК, лично Его команду, наверное, никак не должно Волновать и беспокоить, а вот то, что Кейзет сейчас, который разминался и в спину Не застрелил соперника и Там просто меньше 30 хп урона Нанес, вот это за шквар... Ужасный, неприятный, болезненный. Минус Саншайн и... Десант! Десант с фонаря на Кейзета! Воу! Кейзет разошелся, ты смотри! С дигла килл не сделал, зато на Калаше сделал кучу просто киллов. Ну, по итогу мы заканчиваем первую половину со счетом 12-3. Ну, точнее, ребята заканчивают со счетом 12-3. Вот. Такое. Такое. Вот у нас, в общем, дорогие мои... А, разница, конечно, колоссальнейшая, это 9 матч-поинтов нужно отыгрывать целых, но а, хочу обратить внимание на факт того, что, в общем-то, новые патриоты теперь будут играть в слабой стороне, и это возможность для рабов а, раскрыться чуть-чуть сильнее а, Но есть ли какие-то шансы на то, что они раскроются? Тут вот такой вопрос я бы, наверное, даже в какой-то степени поспорил. Может быть, и не стал бы спорить. Ну, нужно, чтобы все подтвердили свою готовность начать вторую половину. Это основное. Пока все не скажут рейди, то и матч не начнется. Ну вот, команда новых патриотов готова продолжить. Чего нельзя сказать о рабах. Там еще пока что Саншайн никак не раздуплился. И не сказал, что он готов играть дальше. Он... А вот все, все, ready, ready, ready, все написали, ready, дорогие друзья, вторая половина стартует, дедис slaves, дедис slaves находится в обороне новые патриоты в атаке ГЛ, ХФ и все дела. Удачи командам, что еще могу сказать? Uh, и, и, и, и, и атака Что будет делать? Атака будет, я думаю Патриоты будут быстро играть, честно сказать Ну, мне, ну хотя, может, конечно, если у них парочка Раундов быстрых не получится Они решат играть медленно Но глобально, я думаю, это будет быстрое что-то Потому что они даже в обороне выходили Аркадий соперников, поэтому uh, Такой стиль обычно свойственен uh, Людям, которые играют быстро Хакуна Матат, шикарный хэдшот в библиотеке uh, Подорва последний Ну, надо тащить дифуза есть и нет, к сожалению, перестрелку с кровью не выигрывает 13-3, дорогие мои А это немножечко немножечко Аж, аж меня затроило чуть-чуть И это немножечко Прям вот самую-самую малость а, Срезает шансы на победу а, Команды а, Рабы Дэдди а, Все достаточно просто На самом-то деле Потому что Один экономический а, -а вообще-то как бы, конечно, два. То есть отдача 15 сейчас там номинально произойдет. Оставили кр... Ой, а зря, кстати, его-то оставили. Кейзет Хакуна Матату, конечно, по минусу делают. Джейди на дробовике забирает Хакуну Матату. Вот... Э -э сами себе сложности создали, кстати. Кейзет минус подорва. Джейди на дробовике продолжает, кстати. Продолжает убивать, делает еще один минус. Юх в спине. <свеч> ну да, ну да И сейчас просто минус юг и дефьюз <свеч> Нет, ну чудом Как по мне чудом юх выжил После вот такого Диж прекрасно слышал, что его обходят, Прекрасно все понимал Но все-таки ничего поменять не сумел Таким образом 3, 14 Еще один экономический надо проводить и отдавать 15 Либо делать форс В надежде не тянуть овертаймы Поэтому, наверное, тут, как вы видите По действиям игрокам обороны Принято решение, если что Мы будем, сыграем овертайм не смертельно 500 миллионов хаешек на банан И два минуса от Ю Все-таки залетает Саншайн И еще один минус от Ю Кейзет последний И вот вам, пожалуйста, форс Который должен был бы быть по идее форсом Но не сталым это был обычный экономический подгранатки Оказался более успешным, чем мог бы даже быть опять же форс Потому что если бы форсировали без гранат То и без гранат, соответственно, не было бы этих двух первых минусов Получили бы быстрый выход на банан И получили бы кучу-кучу проблем а, Многоуважаемый Сомчик, приветствую вас Овертайм и ну ну Ну а почему бы, кстати говоря, и нет? Почему бы и нет Овертайм овертайма Вполне себе возможно Там смотри сейчас вот 5 диглов Тактика, галактика, стратегия Коготь Покусаться, поцарапаться, саншайн Минус КЗ первый коготь уже поломали Осталось еще 4 Что в принципе я думаю Будет не очень сложно, даблкил от Ю Лежит бомба на 20 Ну как вы понимаете тут опять же уже И говорить больше не о чем Крейзи Алекс и Саншайн заканчивают этот раунд. Победы. счет 14-5. Камбэк продолжается. Сколько же в тебе оптимизма, Александр. Молодец. Ой, Радос, знаете, когда во мне появился этот оптимизм? С момента, когда я комментировал матч, первая половина была 15-0. Вторая половина тоже 15-0. И команда, которая выиграла первую половину, в результате проиграла матч. Вот после этого у меня оптимизма в плане камбэков миллиард процентов. Я верю в любые камбэки любых команд от любых вообще э, ситуаций. Вот просто. Вот просто. Ну чё, врыв. Врыв на точку Б. Немножко, конечно, подпросили игроки атаки. Девайсов нет, гранат нету, страшно выходить. Хотя я бы, наверное, все-таки пошел ты да и... Бог бы с ним. Но... Э, Стяжка-перетяжка. Стяжка-перетяжка на бананчик. Залиташка получается у нас. Кровь. Уп, не фора, один в два Ну, хорошо, от этого момента давайте отталкиваться То, что сейчас будет поставлена бомба И позиционный перевес на э, атакующей стороне Но, опять же, численный-то перевес нет И поэтому, пожалуйста Пожалуйста, дорогие друзья Это все-таки 14.6 Сколько сейчас зрителей не подскажешь Но мне YouTube пишет 57 но напоминаю, что YouTube часто врет. Допустим, стримерская программа пишет одно, ОБС может писать другое, YouTube может писать третье, по факту вообще будет четвертое. Поэтому это не отражает, вернее, не всегда отражает действительность. Один раз YouTube мне написал на какой-то трансляции, что было 140 с чем-то человек. Ну, я вижу, вот 140, там, допустим, 145 человек в онлайне смотрят этот матч. А после чего, когда трансляция заканчивается, YouTube мне пишет, что пиковое значение онлайна было 137 Куда-то просто несколько человек потерялось Вот, видите, у Радо 58, например вот. Пожалуйста А у меня вот сейчас 59 показывает На это не надо обращать внимание вообще Вот, видите, у всех по-разному, у кого-то 57, у кого-то 58 Юг минус Крейзи Алекс и атака, ну вроде бы как, конечно, да, 4 в 2, но вы посмотрите, там 7 хп, 14 хп, 12, 39, там просто ветерок дунет и все. Но JD со снайперской винтовкой, это, как вы понимаете, совсем не ветерок, вот АВП, на мой взгляд, не надо было бы точно брать. Вот у вас, видите, по 59, пишет вот страх 55. У меня 53, например. Ну, давайте, ладно, не будем это считать. Как забайтил! Как забайтил! Юх, гениален. 15-6. Матч-поинты, дорогие друзья. Но теперь уже только овертаймы. Победа недоступна команде Дэдди Слейвс на карте Инферно. Нужно потеть. Хаешечку, да, и прикинь, сразу 4-3. Тело просто с хаешки уезжает Как было бы интересно Как было бы интересно, но JD Вообще, в принципе, не собирался ничего выбивать И это логично, потому что АВП Так вот, да, я бы, кстати, АВП бы так и не брал На мой взгляд, при счете Вот таком вот 15-5, там, вернее 14-5, АВП это Лишний балласт, который в случае Вот, когда нужно будет ретейкать что-то Просто будет тянуть назад. Ну, сейчас атака, забирая себе точку Б и выбивать игрокам обороны. Простите, уже, конечно, здесь не выбить. Саншайн и Крейзи Алекс вдвоем. Саншайн сейчас отстреляется. Ну, Хакуна Матату забрал. 25 хп, четверть лайфбара. Увернулся от флешки, окей, молодец. А как трех соперников убивать без дефьюз-китов? Никак. Ну, на самом деле, без дефюз-китов можно убивать трех соперников, а вот дефать бомбу никак. Ну что, дорогие мои друзья, первый матч закончен. И это 16-6. Итоговый счет карты Инферно выглядит таким образом. А карта отправляется в копилку команды Новые по триоты.